С вами на связи Татьяна. Сегодня поступил новый вопрос. Что такое ГОМК в компании Faberlic? Расшифровываю. Это групповой объем новых консультантов. В компании Faberlic 18 периодов, значит 18 каталогов. Вам нужно за 9 периодов, это примерно 6 месяцев, сделать групповой объем новых консультантов 500 баллов это условия компании если вы выполняете это условие вы получаете зарплату на карту или куда там на счет банки ну, ну да, у компании такое условие никуда не денешься особенно это важно выполнять самозанятым я в данный момент самозанятый я это выполняю это несложно объясняю как это сделать 50 баллов это примерно от пятьдесят рублей до 5000. Я делаю легко эти 50 баллов, потому что я домой покупаю все в своем интернет-магазине. Практически не хожу, не хожу в какие-то там супермаркеты. Потому что в компании огромный выбор, широкий ассортимент. Там можно купить все, что вам нужно для дома. Даже продукты продаются. Ну, к вам же придут партнеры за 6 месяцев, всего 10 человек. Я же вот партнер чей-то, я же пришла, я же делаю эти баллы. Точно Также, так же, если вы занимаетесь бизнесом, к вам обязательно придут партнеры, которые будут делать эти 50 баллов. Также есть люди, которые, например, занимаются конкретно продажами. У вас могут появиться продажники. Или, например, к вам придет 50 человек, которые сделают по 10 баллов. Уже 500 баллов. Уж точно я вам скажу, что за 6 месяцев 50 человек к вам в команду обязательно придет, если вы рекрутируете. Потому что ко мне в команду приходит минимум один человек, минимум в день. А если придет 5 человек в день, но кто-то же из них обязательно сделает заказ. На самом деле не нужно об этом сильно переживать. Это делается очень легко, если вы занимаетесь рекрутиком каждый день. У вас обязательно будут люди, и вы с легкостью сделаете эти 500 баллов. Поэтому даже не переживайте. Смотрите, как они считаются. Если вы ну, регистрируете веточку своих людей, например, друг-подружку, и все эти люди приходят, и кто-то в веточке делает заказы, все эти баллы, они считаются как групповой объем новых консультантов. Если вы всех регистрируете, регистрируете под себя, это получается там Ромашка, как это называется, то все эти люди, новички, которые сделали заказы, это тоже считается групповой объем новых консультантов. Смотрите, вы можете строить свою команду и как ветку, свою структуру, и всех под себя. Два варианта. В любом случае, и в этом, и в том, все это считается. Так что вы, пожалуйста, не переживайте, это все очень делается легко. Я надеюсь, я вам это все объяснила. Вы это все поняли. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите комментарии под видео. Я попробую еще раз как-то более понятно и более конкретно объяснить. Спасибо, Спасибо большое за внимание.